Друзья, всем привет сегодня на канале необычный выпуск я такое видео записывал в первый раз и я бы хотел вам показать рассказать историю с нами в студии ольга Аптер, она из питера и дело в том что мы запускаем филиал центра энергодыхания в санкт-петербурге уже давно были запросы на то когда же вы приедете в питер когда нам можно будет подышать лично потому что уже на канале по видео многие делали практики, но, опять же, личное участие в занятии, когда за вами наблюдает тренер, говорит, как правильно делать, и с тренером вы можете пройти гораздо дальше в практике, нежели чем самостоятельно. И вот Питер дождался. Оля Аптер, она готова проводить занятия и готова вас взять уже под свою опеку и тренерства и поэтому сегодня я хочу вам а, немножко рассказать про нее точнее она сама расскажет и я позадаю вопросы и мы начнем итак оля расскажи пожалуйста как ты вообще как ты вообще умудрилась а, стать а, практиком по дыханию и что послужило а, вообще почему тебе стала эта тема интересна по дыханию? как это началось началось это с того что я познакомилась с одной из твоих учениц с кем с леной алексеевой Она сделала мне привет. натальную карту привет и упомянула тебя роман в своей консультации и сказала, что это просто бомба дыхательные практики тебе должно понравиться я посмотрела страничку профиля Романа в ВКонтакте, поняла, что это Москва, ездить далеко, нереально. Mm -hmm. И все это на год затихло. Потом в какой-то момент я увидела рекламу ВКонтакте выездного ретрита, был анонс поездки в Ярославль на новогодние праздники, и я написала Роману, возьмет ли он новичка в такую выездную поездку на три дня. Вот Рома написал, что нет, мы таких не берем, товарищи, которые не пробовали. Но как раз как-то так сложились обстоятельства, что в то время проходил онлайн-марафон во ВКонтакте, и он предложил попробовать подышать самостоятельно, совершенно коротенькие, безопасные практики. И с этого, собственно, начался мой путь в энергодыхание. Скажи, пожалуйста, сколько прошло времени от того, как ты вообще от, от Лены Алексеевой узнала про энергодыхание до вот этого марафона? Больше года, точно. Больше, больше года. года. Где-то около полутора, я думаю, лет. То есть представьте, да, как у нас часто история, когда человек сталкивается либо с рекламой в ВКонтакте, там, и да, или в Фейсбуке, или в Инстаграме, когда происходит вот этот контакт энергодыхание сначала человек смотрит что за дыхание что за энерго дыхание да то есть начинаешь копаться и проходит вот это кстати у нас часто история проходит где-то год может пройти два года пройти когда человек просто так мне надо прошло уже два года почему я не попробовал это и потом когда ты попробовала вот на марафоне давал практики, да? Как, да. Тебе, как тебе ощущения были? Там? Ощущения были просто космические, поэтому я вообще после этого даже не думала долго по поводу поездки на ретрит. Это все решилось в течение недели, при том, что у меня довольно плотный рабочий график, но было очень удобно. Да, поездки, это были новогодние праздники, очень хотелось разгрузиться, перезагрузиться. Расслабиться, отдохнуть на природе, попрактиковать. И вот как раз ярославльские ретриты – это то самое место, где можно это сделать в полной мере. Друзья, я просто хочу вам сказать, что Ольга – она предприниматель. И те, кто смотрит нас, те, кто реально предприниматели, кто, это люди, которые постоянно заняты. И чтобы найти время для… Каких-то прокачек, ретритов и отпусков Это, ну, это дорого стоит Потому что ну, 2-3 дня Это сколько-то ну, там ехать сложно. Это реально сложно Потому что ты вечно в бизнес-процессе Ты вечно чем-то занят У тебя постоянно идут какие-то Сообщения, чаты, звонки Расскажи про себя Что у тебя в Питере, чем ты занимаешься кстати Я очень долгое время занималась Перевозками пассажирскими У меня была туристическая компания Параллельно я занимаюсь ресторанным бизнесом. На данный момент у меня два ресторана. Классно, расскажи, куда к тебе можно прийти? В Питере, да? В Питере можно прийти, да. Но я это сестрорецк, это загород, это природа, рядышком озеро. В общем, все как я люблю. Прекрасно, друзья, кто в Питере, вы можете к ней зайти покушать прекрасно, отдохнуть, провести время. С детьми, вот. да. С детьми, да? Отлично. Вот просто вот вам реальная история того, как. Ну, опять-таки, я не только бизнесмен, я еще и мама. и При наличии троих детей тоже довольно сложно выбираться. Но на ретриты как-то получается, удается выиграть три дня. На самом деле этих трех дней хватает, как будто побывал в двухнедельном отпуске. Настолько расслабляешься, перезагружаешься, отдыхаешь, возвращаешься бодр, полон идей, новых планов и, главное, сил на их воплощение. Оля и еще и мама, трое детей, это это да, у меня двое. Такие, Про свободное вау. время можно Про свободное забыть. время, да, когда, когда у тебя проекты, когда у тебя дети. И тебе еще нужно найти время на себя. И получается за три дня мы там делаем настолько все интенсивно, что три дня, то есть плотность занятий, плотность практик, за три дня она зашкаливает. То есть ощущение, что было ну, там, неделя да, прошло. Ну, да. Три дня как будто неделя по интенсивности. Но не будем на этом долго останавливаться, пойдем дальше. Как тебе пришло в голову, идея стать вообще тренером, потому что одно дело это прокачка, это приехать самому, продышаться под руководством тренера, там получить эффект, получить результат, какой-то разгрузиться, перезагрузиться, да, уехать и заниматься своими делами, да, там какие-то там может быть решения пришли, что-то внедрилось, что-то там какие-то лишние люди отлетели, какие-то важные контакты прилетели, да, в общем есть вот такой вот эффект, и ты с этим эффектом остаешься ну, как участник. Но если уже работать с людьми да, то есть, если идти в тренерство, то это такой достаточно э, необычный труд это люди, это ну, не мне тебе говорить, но все-таки ведение группы в дыхании это, это еще одна часть времени да, с твоей личной жизни, да, там, с твоего личного времени это ну, достаточно серьезно. Как тебе пришло вообще решение или идея «хочу учить и хочу проводить занятия»? У меня совершенно не было такой задачи, я ехала в Ярославль совершенно с другими намерениями, на которые <дышала>, дышала в том тренерстве. Ничего не предвещало тренерство? Ничего не предвещало тренерство, кроме последней Роминой медитации во время дыхания Вишутха. Когда э, в образах просто при, пришел Роман, сидящий на барном стуле, внизу сижу явно мосты, и прошусь да? прошу бар... ученики. причем когда я открыла глаза, я подумала, что я передышала, наверное, я... слишком. Ну это, что это была единственная вообще картинка из всей двухчасовой медитации, она была настолько яркая, и на тот момент вообще шокирующая, потому что даже мыслей не было прошло какое-то время месяца наверное полтора после ярославского ретрита и тут звонит мне роман с предложением подумать открыть филиал в санкт-петербурге Ну, собственно так все и закрутилось и завертелось и вот прошло полгода и филиал открыт прошло полгода и мы уже сейчас записываем для вас это видео о том что есть филиал в санкт-петербурге и я просто расскажу со своей стороны в этом году мы просто начали получать много запросов с разных городов когда вы к нам приедете роман когда вы к нам приедете те кто уже давно смотрит мой youtube канал знаете о чем я говорю сейчас потому что по видео заниматься это одно но когда с тренером это другое и тут вот по вашим запросам благодаря вам те, кто смотрит, те, кто уже давно следит за мной, мы открываем филиал в Питере. И в Санкт-Петербурге теперь можно будет обратиться к Ольге, прийти к ней на занятия и пройти полноценно базовый курс по энергодыханию. Хочу просто рассказать, поделиться технической частью, когда я предложил Оле открыть филиал, это, она в Питере, я в Москве. Потому что у меня тоже очень много людей, группы, тренинги, онлайн сейчас, YouTube и я не смог ну не мог туда ездить физически для того чтобы и оля тоже не могла физически ездить и мы это делали дистанционно то есть я ей выслал материал и она прошла базовый курс онлайн потому что это по сути основной, основной курс нашего центра потому что база после нее уже идут какие-то там повышение чувствительности способности ретриты и так далее то есть ну, нужно иметь базовые знания по дыханию как оно работает и пройти самостоятельно оля успешно прошла базовый курс на онлайне и потом уже приехала еще на один ретрит уже этим летом до да, ясно поле у нас есть зимний формат летний формат и там уже все в принципе мы договорились смысл в том что можно пройти обучение онлайн дистанционно и потом уже создать запрос на тренерство друзья хочу сказать вам вот что у вас для того чтобы стать тренером для того чтобы работать с людьми у вас должен быть опыт работы с людьми это очень важно потому что если нет опыта с людьми возьмите меня я буду преподавать и хочу быть это, как это знаменитым как вы Чаще всего я тоже хочу, как вы, да, но просто поймите, что за этим стоит, что стоит за тем, например, чем занимается Оля. То есть это это годы просто разных ошибок, обучения. То есть ну это это огромный труд. У вас должны быть данные хорошая, например, способность публичных выступлений. То есть вы не должны бояться людей, вы должны нормально выступать на публике. Должны понятно, четко донести материал людям, которые задают одни и те же простые и не очень вопросы. Это одно и то же. Ты уже заметила, ну, да, да? да, по людям? То это совсем не просто, друзья, что вот вам пришли люди, и ты, знаете, как на кнопки нажимать да то есть как-то мне один раз сказали один человек пришел на занятие, мы же включаем музыку на занятии да то есть специально подготовленные треки специально подобранные ритмы сидит группа и ты запускаешь дыхательную сессию и группа начинает дышать и ты начинаешь их вести либо подгоняешь дышим дышим да? либо говоришь стоп делаем паузу Отдыхаем, фаза расслабления, там, медитация и так далее. И кто-то один сказал, говорит, а что там, говорит, вести? На кнопку нажал на ноутбуке, и в колонках музыка играет. И все, говорит, вести ничего. Но на самом деле, друзья, это очень огромный объем работы, потому что ты энергетически вкладываешься в группу, в людей. Расскажи, сильно, расскажи да. как, как у тебя была вот первая практика. Оля провела первое занятие с группой или второе занятие, первое. да? Первое. Расскажи, вот какие ощущения у тебя были. Было первое вводное занятие, на нем было немного человек, пять. Но при этом очень важно чувствовать и физически ощущать каждого дышащего в группе. И на самом деле это очень энергозатратно в первую очередь это отражается также на физическом состоянии тренера Наверное, это термин эмпатия больше подойдет mm -hmm. когда ты своим телом считываешь то что происходит с людьми во время практик и на самом деле это очень тяжело и энергозатратно то есть это, это не просто вам выйти на сцену и прочитать какую-то нажать, нажать кнопку, либо просто прочитать какую-то мотивационную речь, толкнуть mm -hmm. а, про успешный успех и уйти. А, это реально ты энергетически включаешься в группу. И вот этот момент многие как бы не понимают, и как бы мы хотим стать тренером, давайте мы тоже там будем на кнопки нажимать. Но нет, друзья, ты реально входишь в глубокий рапорт, у, у, у тебя появляется эмпатия с группой, а, далеко не все люди хорошо прокачаны, далеко не у всех а, шоколадная энергетика, понимаете? То есть многие люди приходят, если ты тренер, и ты прокачишь энергетически, да, не просто даешь какую-то информацию. Вот, ребята, я знаю, я вам расскажу, лекцию прочитал и убежал. Нет, то есть можно в этом плане, когда читаешь лекцию, даже можно не входить в контакт с группой. Ты просто оттарабанил и ушел. Но когда с группой ты работаешь через дыхание, через энергетические техники, ты конкретно вкладываешься. А что у тебя было после занятия? То есть ты занятие отвела первое. Как, какое состояние у тебя? Было? Состояние у меня было прекрасное до следующего дня, когда одна девочка, которая занималась, написала мне, что у нее после практики вечером было очень высокое давление, после выпитой чашки кофе, который пить нельзя после практик категорически. Mm -hmm. И на следующий день я, собственно, на манутрю увидела абсолютно идентичное давление у себя, 150 на 100, которого у меня в жизни не было. Вечером это был атит, тенизелит, больное горло. Я собрала все, что было в группе из пяти человек на себя. Опять-таки это опыт, это привело к тому, что э, пришлось освоить какие-то практики защиты, защиты угу, э, угу. Да, чтобы не было практик очистки. <сих> И чтобы не набирала на себя. Да. Угу. чтобы просто э, вела группу, но при этом настолько не погружалась в каждого человека, могла считывать его состояние, но не перенимать его на свое физическое тело да вот еще такой момент оля просто после первого занятия у тебя, у тебя было пять человек да Да. вот к ней пришло пять Не человек пять человек. человек и на следующий день она у себя у себя по состоянию в теле обнаружила симптомы вот этих пяти людей которые к ней пришли понимаете что происходит то есть когда люди приходят на группу и мы занимаемся техниками дыхания и ведущий, если не, нету защиты, если энергетически вы не тянете, то вы просто можете набрать на себя а, те проблемы, те недуги людей, которые к вам пришли. То есть это, ребят, не шутки. И здесь нужно понимать, куда вы идете. Но тебя Но это не остановило. Здесь добавляются еще разные практики. Это угу. опыт, это не только дыхание, это различные медитации, та же угу. самая йога. И на самом деле, наверное, мне кажется, не, не, не всегда достаточно пройти только базовый курс по дыханию. К этому человек должен быть готов, и, скорее всего, он до этого довольно долго практиковал. И уже в, в очищенном состоянии готов угу. принять этот опыт тоже. То есть вы уже должны быть на уровне для того, чтобы стать преподавателем энергетических практик? То есть если вы только-только начали, нет понимания, как работать с группой, нет опыта публичных выступлений, нет понимания, как работает энергетика, вы не знаете, как защищаться, или вы, например, там, после долгого там, контакта с людьми, там, с группой, вам плохо, то есть какие-то откаты, то если вы, например, зайдете сюда, это будет очень сложно но это опыт друзья да вопрос тогда такой самый главный а зачем тогда этим всем заниматься во-первых нормальных специалистов по дыхательным практикам очень очень мало я лично знаю порядка 4 5 человек и все не больше это по россии по миру я не беру такую статистику до да, тех кого лично знаю и для того чтобы уже быть на уровне преподавать самому не набирать на себя какие-то негативные качества, состояния людей. И для того, чтобы еще и держать группу, потому что одно дело к тебе 5 человек пришло, а другое Другой дело 25. 25. А у меня было и по 100 человек на занятиях. Опять же, еще раз хочу напомнить, что это не просто ты толкнул какой-то спич да, на 100 человек там, да, в микрофон, зарядил мотивационно, Тебе все похлопали, и ты ушел. Ты реально вступаешь в энергетический контакт с группой. Ты реально можешь на себя что-то набрать, и вот у Оле это произошло. Это, это, это, конечно, крутой опыт. Ты теперь понимаешь, как себя вести, как ставить защиту. И нужно еще так поставить защиту, чтобы не терять контакт с группой. Yeah. То есть это такое просто мастерство. То есть ты не набирая на себя какие-то состояния людей, которые к тебе пришли. При этом всем ты держишь эту группу энергетически. Вот это, вот это высшее мастерство, и, конечно же, это интересно. Друзья, приходите на занятия по энергодыханию. Буду очень рада вас видеть на занятиях. Ну вот и все, друзья, закончился наш выпуск. Вот такое видео получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и до следующих видеороликов. Пока!